Ну, копии машины ставят здесь, можно копии себе фигачить, если у вас есть такая необходимость. Ну, вот что внутри здесь. Магазин достаточно большой, размер его, конечно, потрясает там. О, это, это просто гипермаркет, все для дома, и для сада, и для приусадебного участка, можно так сказать. Видите, здесь секция DIY, то есть сделай сам. И здесь очень много разных небольших материалов есть. Уже сеты готовые продаются. Вот если вам нужно сделать, например, вот такие вот ящички вы хотите сделать. Или же вот полочки. Тут прям вот покупаете вот такую готовую упаковку вместе со всеми материалами, что там вам потребуется. Ну и какие-то инструменты. Минимальная там отвертка нужна. Ну, там все написано, что, -то, что нужно. Стоит оно 1300 недорого. Делайте сами и можете пользоваться. Очень дом. Ну, кстати, вот здесь снизу широповерт прям продается. Широповерт, лобзик и зарядка. То есть можно прям здесь купить. Кстати, стоит недорого. Широповерт стоит где-то 2000 рублей. Ну, где-то даже нет. 3000 рублей. Лобзик стоит большой. За половиной где-то, ну, 2 половиной тысячи рублей. Хотя, не, лобзик стоит тоже где-то три-три тысячи рублей. А вот, вот эта штука, это типа для полировки, по-моему. Типа рубанка, электрорубанок компактный. Вот он стоит где-то 2000 рублей. И вот здесь целая секция этого диайвая. Здесь просто дохренища всяких материалов. Вы можете заехать, если вам надо что-то самому сделать, это идеальное место, где вы можете себе найти что угодно там, от, начиная от материалов краски всяких э, фурнитуры типа вот вешалок, еще что-то такое и заканчивая уже достаточно большими панелями какими-то свит... этими руж... ножками Ручками, пластиком, вот таким, что очень удобно. Ну что ж, пошли дальше, посмотрим, что же там еще есть. Потому что я все вам чисто физически не смогу показать. Это огромный магазин, здесь, здесь надо заходить на весь день. И если вас интересуют какие-либо там товары, вы, пожалуйста, напишите в комментариях. Возможно, я в следующий раз постараюсь показать вам эти товары и, и, и думаю, вам будет интересно. Также, как вы можете видеть, здесь есть пластиковые панели. Или как они? Сэндвичи панели называются, да? Да, такие сэндвичи панели. Вот. Такие вот панели. Это кровельный материал, как я понял, или же утеплитель. Точно не знаю, блин, не могу сказать. Вентиляция, пожалуйста. Как видите, здесь это ну, не только DIY, то есть это уже, уже строительный магазин пошел. Здесь вот стройматериалы разные для перегородок для дома. Тут для вентиляции, доски разных размеров. И также канализация. Это вот трубы. Да? Ну, цены, что тут вам показывать? Я не знаю. Дороговато, конечно, вот за такие всякие вещи. Там по 3000, там по по 5000 он. Ен. Дороговато, дороговато, не спорю. Но что поделать? Арматура такая вот маленькая есть даже, вот видите. Есть большая, вот, пожалуйста, смотрите, какая вам нужна, покупайте, и можете у себя там какие-нибудь и забор сами сделать, там, железобетонный, если у вас есть такая необходимость. Очень удобно. Цена, вот, пожалуйста, за маленький пруд где-то 170 йен, а за большой 700 йен. Ну, также вот и пластинки есть такие. Уголки, ну... То есть, все, все, практически все, что нужно для строительства дома, здесь тоже есть. Но ну, в маленьких количествах, конечно, вы здесь не закупите сразу на весь дом. Вам нужно на заказ это все делать. Поэтому, сами смотрите, тачки есть вот для дома. Вот, пожалуйста, для сада. И тележки. Если вот, кстати, вы собираетесь какие-то вещи перевозить. Ну, к примеру, же, же, здесь есть типа... То есть вещи бесплатно отдают Но чтобы их привезти И если вы живете недалеко Вам нужна какая-то тележка Вот, пожалуйста, вы можете здесь купить себе эту тележку Что очень удобно Мы, например, на работе используем вот такие тележки Классная тележка Она ну, стоит где-то 10 тысяч йен, но она выдержит Там, по-моему, до, до 200, что ли, килограмм Или 250, я точно не помню Но очень мощная И хорошо катится есть такие вот побольше тут уже сами смотрите на них холодильник кстати может перевозить У меня вот товарищ один илюха если, если ты смотришь вот он покупал эту тележку чтобы перевести холодильник там от одной остановки до своего дома вот, кстати есть прям раковина уже готовы сборы продаются это можно купить это вот такой магазин, как бы, уже для дома. Вот здесь вот, кстати, кровельные материалы. Видите, он рубероид там, еще что-то. А это уже для... Это типа как для бани, да, уже материал такой пошел. В общем, небольшие такие деревянные настилы. Можно где-то поставить, если где-то там сыро или холодно. Очень удобно. Или вот дорожки для сада можно использовать. Также здесь обувь. И уже пошли, пошла одежда для сада или для огорода, для строительной в том числе. Это, что касается вот строительных вещей, тут же здесь есть вон миксеры, пылесосы и все такое. Стеллажи. если у вас дома, например, много вещей, вы хотите стеллаж, вот металлические именно, которые крепкие достаточно. То вот пожалуйста здесь можно купить стеллаж железный как видите вон до туда и это еще не все там еще в ту сторону он достаточно большой магазин поэтому пойдемте глянем фурнитуру здесь еще сейчас пойдет фурнитура для этих самых это фитинги для труб фитинги для труб что еще здесь есть резьбовые разные вот болтики пошли пожалуйста тут разные болтики фитинги чего только нет сетки распорки вот такие вот тоже Почтовые ящики, вот фурнитура для дверей, пожалуйста, всякие ручки. Я не буду все показывать, я имею в виду цены показывать, потому что это будет очень долго. Цветоотражающие, кстати, ленты очень удобно, если вы, например, хотите себе... Как-то обезопасить для велосипеда. Вот можно взять любую ленту, купить, понаклеить там, где вам надо. И будет очень даже неплохо. Есть вот, кстати, такие катафоты. Можно. А тут клей. Разный. Кстати, в Японии очень хороший суперклей. Вот такого плана. Если вы хотите приклеить вообще все, что угодно, вот этот клей, это номер один, я считаю. Он самый дорогой здесь из всех практически таких однокомпозитных клеев и он стоит своих денег я им пользовался он клеит начиная от пластика и заканчивая там резиной в том числе и металл еще что то то есть очень хороший клей и им удобно пользоваться вот нажимаешь он выдавливает практически все до единого до единой капли из себя то есть из-за вот этой вот системы клея. вам не надо вот это вот заворачивать вот как вот на таких вот тюбиках, да? Что очень удобно пользоваться. Так что возьмите на заметку, если вам нужно что-то приклеить. Вот этот клей прям номер один, я считаю. Не, ну есть всякие такие вот еще, да, клеи, там, но это уже большие, там, 3М и тому подобное. Тут уже надо смотреть, исходя из того, для чего вам он нужен. Но для мелких вещей каких-то приклеить, вот, типа наш суперклей местный. Вот, в России мы его суперклеем называли. Здесь он называется как-то это экстра. Тут разные гипсовые смеси, герметики и всякая такое вещь. Ну, я не знаю, это может быть кому-то надо, кому-то нет. Линолеум. Как я говорил, здесь вот уже пошло все для дома. Ковро... Ковролин или ковровые покрытия. Вот прям вот есть, такими блоками продается, либо можно купить длинное, там где-то, наверное, оно есть. Ну вот, войлок есть, вот есть ковер такого плана. Ладно, пойдем посмотрим по центру. Ну, как я говорил, вот видите, здесь есть кран. хочешь себя обновить себе в душ, что-то новое поставить или же поменять лейку на душе, тут можно это сделать, очень удобно. И не надо ничего искать там, потому что если, если вы придете в какой-нибудь магазин типа Ямато э, там или, или какой-то там Лаб или еще что-то там, да, то там продаются в основном уже в сборе все, все, все эти вещи. Здесь же можно купить отдельно. То есть сборы я имею в виду, это вот такой вот, плана конструкция, то есть все, что уже в сборе. А вам, например, надо только лейку. И вот здесь это можно купить, что очень удобно. Я вообще считаю, что такие магазины, как вот Home Center э, в японский, он... Такой номер один для вот всех, кто что-то делает своими руками или что-то хочет где-то купить, какие-то небольшие вещи, ну, для улучшения своего дома или еще что-то. Очень удобно. Кондиционеры, видите, здесь продаются. Кстати, открою вам небольшой секрет, что в данных магазинах цены гораздо ниже, чем в каких-нибудь Ямато там, а, Ямада Деньки, либо там... Это юдобаши камера, биг камера. Если вы хотите себе купить недорогую какую-нибудь бытовую технику, ну, для дома, типа кондиционера или вот, вот раковина, вон туалет, туалет, да, вот всякие хом-центры будут гораздо выгоднее, поверьте. Вот здесь есть также для воздуха, для обогрева и для увлажнения. Пойдемте посмотрим, кстати, что, почем здесь стоит. Вот туалеты некоторые интересуют. Да? Где у нас там, кстати, они туалеты были? В этой стороне, да? Ну, унитазы вот они здесь есть. Но нас интересует... Кстати, вот что, что я заметил вообще в, в японских домах, почти во всех, устанавливаются именно вот такого плана система раковины с краном. То есть кран всегда идет как лейка. То есть он не жесткий. То есть он не такой вот, как был, как у нас обычно в России. Там, когда у всех просто краны все. Здесь всегда идет в основном как лейка. Но это сделано, чтобы и мыть удобнее было. И, возможно, вам нужно где-то наполнить какую-нибудь емкость за пределами этого раковины это очень удобно сделать с данным краном и как видите вот я не знаю этот пом тоже да да вот видите тоже вынимается то есть это все лейки идут что очень удобно кстати на кухнях тоже такие ставятся сейчас вам покажу но ну, вот этот стандартный да это не лейка а вот такой вот уже слейка идет, вот видите, да, и здесь переключатель есть, режим, вот, обычный кран, либо же с... кран с этими самыми, более широкая такая лейка становится, ну, плиты разного рода, здесь, конечно же, газовые, у меня дома стоит примерно вот такая вот плита, она уже входила в стоимость, То есть, когда я арендовал дом, там уже все это было, и, вы, и вытяжка, и плита. Ну, цены, вот, посмотрите, для сравнения. Вот такая плита стоит около 65 тысяч йен, трехкомфорочная. И также снизу идет этот блок управления, гриль. Он стоит, а он отдельно не продается, да. То есть это вот в сборе, значит, она, вот она. 65 тысяч То есть это вот этот блок и вот этот блок. Ну то, есть здесь контроль идет с этими. На каждую конфорку. Ну и вот туалеты. Конечно, вот такого плана современный унитаз, он дороговатый. Но есть небольшие туалеты, вот типа такого плана, они уже подешевле. У меня дома стоит примерно, наверное, вот такой вот. Самый простой. Как видите... 40 тысяч стоит 42 тысячи это все за за все вместе то есть вы платите 42 тысячи и вы покупаете вот полностью все в сборе это очень выгодно и ну ежели покупать там какой назад за 300 тысяч да. зачем он такой дорогой нужен вот за 42 тысячи это где-то 30 тысяч рублей на наши деньги здесь есть уже встроенная и беды и Подмывание, там все дела. То есть очень выгодная штука. Да, да, да. Примерно вот даже фирма такая же. Очень хороший, простой. Больше нафиг ничего не надо, я считаю. Идеальный вариант. А, ну вот они здесь есть, да? Тоже. Аква всякие. Вот автоматически. То есть здесь стоит датчик движения подходишь он открывается ну, тоже всякие здесь функции естественно есть у них выносная панель на стену вешается вот здесь показано тоже есть и беды и подмывание все все все то есть очень удобно плюс еще разного рода есть таймеры чтобы для подогрева воды кстати тот который я показывал вам простенький вариант за 42 да, тысячи, вот этот. Он тоже имеет подогрев воды и подогрев сиденья. Вот видите здесь, вот подогрев воды и подогрев сиденья. То есть не, здесь уже все есть в обычной модели, не обязательно такие дорогие покупать. Но здесь еще есть всякая музыка, вот открыть закрыть там этот туалет, вот можете, можно посмотреть, допустим, вот фото. Она не подключена, наверное, да? Жаль, жаль. Ну ладно, ничего, ничего страшного. То есть есть туалеты, в которых и вот стульчак еще на кнопку поднимается. То есть нажимаешь, он тебя поднимается, чтобы тебе там руками не трогать ничего. То есть удобно мыть. А есть отдельно, продаются прям такие вот туалеты уже. Вот. Как сказать, это стульчаки такие прям вместе с блоком управления и там к нему уже, уже подходят эти эти шланги для подачи воды и оно стоит кстати не очень дорого вот, я говорю, вот у меня дома вот примерно такой вот но это более новую модель здесь объединено это в одну но у меня просто кнопок чуть побольше там стоит она 27 тысяч йен. то есть вот этот стульчак 27 тысяч иен стоит а вместе с, с унитазом и с бачком стоит 40 тысяч там йен. Получается где-то на рубли, ну, порядка 17-18 тысяч рублей. Это очень недорого. Это не то, что как некоторые говорят, вот там, блин, эти ваши туалеты, они стоят там под 100 тысяч рублей. Нет, на самом деле, вот, пожалуйста, 18 тысяч рублей, у тебя будет биде вместе с подогревом сидений с, с горячей водой. Единственная проблема, возможно, только том что она подходит только для 100 вольт есть модели конечно для 100-240 вольт но э, в основном своем на для 100 вольтовых сетей поэтому тут уже надо смотреть либо ставить какой-то э, специальный переходник типа трансформатора с 220 на 100 вольт но при желании можно себе сделать и настроить все как надо Здесь вот есть специальные эти трубки которые еще подсоединяются к водопроводу также домофоны системы видеонаблюдения как вы видите здесь есть солнечным солнечными панелями есть без светильники также вентиляция что тут только нет холодильники Естественно, когда вы только переезжаете, вам нужен холодильник, я считаю. Потому что некоторые японцы не покупают холодильник, потому что не готовят дома вообще ничего. Покупают бента каждый день или же едят в ски или Мацуя в недорогих кафешках. Но если вы любите готовить и вы хотите дома хранить какие-либо продукты, то вот типа такого холодильника, либо вот там есть еще чуть поменьше, тысяч за 20 можно себе приобрести хотя хотя в японии отдают холодильники и за бесплатно главное чтобы забрали есть сайт типа craiglist там очень много разных объявлений также в Facebook есть группы разные но я подробнее о них потом расскажу где вы можете себе взять за бесплатно любую бытовую технику включая холодильник телевизор, какой-нибудь стереосистему рисоварку и все-все-все можно, можно сказать, что можно обставить свой дом за бесплатно через этот сайт или через группу. Ну ладно, об этом будет попозже видео. А пока мы продолжим. Здесь у нас стиральные машинки, которые также необходимы, если вы переезжаете в новую квартиру, либо, вно ну, арендуете новую квартиру. Я когда приезжал, у меня не было стиральной машинки и мне пришлось покупать. Я себе взял то, чтобы, но здесь более дешевые варианты. Я думаю, для по первости, вообще, ну, одному, если вы живете один, вот вот такая машинка вполне подойдет. Не надо даже ничего брать, какие-то замороченные, большие. Вот, но ну, если у вас много вещей, вот на 6 килограмм, пожалуйста, взяли. 26 тысяч йен, это очень дешево для стиральной машинки. Обычно они стоят, вон. полтос или же вон там за 70 уже есть. Ну, тут разные же товары для дома, светильники. Кстати, светильники также... Если вы переезжаете в новую квартиру, либо же в какую-то арендуете квартиру, где у вас нету ничего, то есть она пустая, обычно там даже нет и светильников, но светильники вам нужно здесь самому покупать. Мне дали в подарок два светильника, третий я покупал сам. Ну, светильники, я имею в виду, это настенные, не настенные, это потолочные освещения, Потолочное освещение в новых квартирах не идет в комплекте. Должны покупать сами. Но ну, средняя цена где-то 7-8 тысяч йен. Тут разные плитки, там подобное, рисоварки. Ну что, я тут уж не буду показывать все вам досконально. Телевизоры также. Естественно, здесь выбор не такой большой, как в каком-то магазине бытовой техники типа ямада или и камера но все равно можно что-нибудь выбрать себе недорогое такое на первое время хватит вот допустим даже такой простой телевизор 32 дюйма взять и если вы любитель японского телевидения но я как бы не смотрю телевизор я не могу ничего сказать хорошая это покупка или плохая кстати, вот там впереди вы видите магазин Кенду, один из известных магазинов 100 енных Это очень популярная сеть в Японии. И там можно купить недорого любой товар, который вам обойдется. Например, вот тут он будет стоить 200-300 йен, там за 100 можно купить. Да вот здесь холодильники уже пошли другие, побольше. И стиралки, естественно, побольше уже. Вот видите, уже цены... 80 тысяч там по 60 она пойдем дальше утюги освежители воздуха там и все такое шторы кстати шторы тоже я покупал себе в нитаре но здесь тоже можно недорого купить. Нитри – это такой магазин, там чисто все для внутри дома. Это фурнитура, там какие-то мебели, вот типа штор, ковровые покрытие, все такое. А здесь вот можно взять всего по чуть-чуть, но есть практически все. В том числе подушечки разные, там если вы сидите на татаме постоянно, здесь вот можно купить себе подушку удобную, либо же вот ковры какие-нибудь что тоже есть гуд это вот для балконов вот такие вещи обычные для балкона или где-нибудь у вас вот в прихожей сделать небольшой такой островок чтобы ноги вытирать чтобы отряхивать удобно ковры такие для прихожей или как коврики они называются да вот такие даже есть прикольные там тотора или коте. Ладно, туда мы дальше не пойдем, что там делать. Вот как я уже говорил, здесь в этом магазине продается практически все, включая даже товаров для автомобилистов. Вот вы видите, здесь на данный момент находятся разные подкладки для сидения, для спины, для головы, освежители воздуха. Здесь... Здесь прям запах такой прям стоит уже этими освежителями. Коврики для автомобилей. Чего только нет, блин. Также тетрадки, токанцтовары здесь уже есть. Мы сюда пойдем, допустим, да? Туда уже мы не пойдем. Хотя давайте глянем. Также в холм центрах обычно продаются домашние питомцы в том числе как вы можете видеть вон там донк там продаются живые домашние питомцы пойдемте глянем